Винт у нас не крутится, движок не хочет нас тянуть. А! -а, -а сейчас еще одного поймал, да? За яйца. Чуть за яйца меня не поймал. Ох, нифига! Ясь! Прям уж прикинь как схватил, но. Я На красно-белую мою любимую резину. Всем привет! У нас сегодня очередная рыбалка с моим товарищем Алексеем Значит, Сегодня приехали вот на Казанке на 5 Поедем сегодня на окуня, на щуку с ночевкой Погода у нас сегодня плюс 20-21 где-то Ну, немножко дождь Вот Обещают грозы Завтра будет жарче погода Ну, пока что у нас традиции вот. По приезду нам в любом случае надо заправиться компотиком. Ну нам не хвоста не а вам приятного просмотра. О, нифига, лех, стой. Сильно не заезжай, она даже и до дна не достала вода. На лодке. Я знаю, сейчас она уйдет. Да-да, я ну, держу. Давай-давай. Давай. Давай-давай, держи. Держу. Сейчас я выехал и все, нормально. О, нифига себе, выехал, блин. Я думал не выйдет. Ну все, лодку спустили. Сейчас погрузимся и вперед с песней, рыбалку. Если честно, я даже не знаю, как будем завтра подыматься здесь. Машина немножко буксует. Может быть, другое место будем искать. И вода у нас, кстати, уходит. С этого места у нас потихоньку начала вода уходить. Не знаю насколько завтра уйдет. Ух ты! Порвал штаны. Порвал штаны. Елки-палки. Вот. вот так вот. Иголка с ниткой у меня есть, если что. Можешь зашить. Да? Да. растут, здесь чисто окуневое место, Леха рулит сегодня, хотя завтра и завтра тоже Леха рулит. Здесь русло вообще маленькое. Потихонечку мы идем, сейчас разгоняться пока не будем, сейчас мы выйдем из этих кустов и потом попрем уже до места. Вот буквально вот возле берега идем по основному руску тишь до да гладь погода офигенно наладилась утром был сильный ветер но сейчас уже стих ветер и дождя уже нету приходится короче по этому руску петлять туда-сюда там крюканы нарезать Второй раз намотали целые коряги. Винт у нас не крутится, а движок не хочет нас тянуть Ц Целые коряги вот такие. И они сопротивление имеют и лодка не идет толком. Все, погнали. Да, мы приехали ну немножко конечно выпили побухали короче и сегодня утром встали вот сейчас у нас погода вообще просто наладь вчера был ветер сегодня короче спокойно вот, сегодня, сегодня попробуем половить на вобле вертушки всякие разные приманки сегодня конечно у нас мошки много но нам благоволит сегодня погода вообще офигенная будем пробовать Сюда мелкая мелочь попалась. Ой, вообще маленький. Ой, вообще. Дэц не... На жевца. Но ну, на жевца бы. Есть, что-то покрупнее. Снимаешь? Вон, да. Он уже берега там плещется. Там нет, На щуку похоже. Лист. Тоже есть. О! О! Ох, нифига! Ясь! Ясь, оказывается! Ясь, Андрюха! Ой, Изя, блин, взял. У меня тоже. У меня ножницы есть. О. Да он, ладно, это не зубов он не страшно. Это О, какой. Ну, Нормальный. Нельзя поймал. Сейчас. Езя это ловит. Тихо ты, блядь, тихо! Сильнее держи его. Ну-ка. Тут тихо ты. Сейчас подожди, фото. Раз, два, три. Можешь мелочь петь. Ну, окунь, окунь, ну, да. я знаю, окунь, да, как уводит, ну, ну видишь, мелкие, да. выкидывай. Вот такая хуйня, вот поймается, вот она за глаз, ага, видишь? Оп, блядь, ух ты, какой дерзкий, блядь. О! Угу. Оп, здесь. Есть, да? Да. Ну, какой дерзкий, а? И дерзкий какой-то. О. Да. Ну, Берем? Берем нормальный околь. О, хороший. О, прямо вот здесь вот плюхнулось. Оп, есть. Сука, ты ушел, блядь, видел? Опа, есть. Щука, пта. Хуя Я просто опустил ее, блядь. Держи. А! Сейчас. Еще одного поймал, да? За яйца. Блядь, иди сюда. Чуть за яйца меня не поймал. Сука, какая ты дерзкая, да? Твою мать, а? Успокойся. Первая щука в этом году. О, есть. Есть? Да, есть? на кислотную вертушку. Там тройник такой нормальный. Ну, небольшой. Как это какое официальной делаешь, который скляр Бомбарда бомбарда, бомбарда. Бомбарду, ну. <смех> ну, прям уж прикинь как схватил но ну. угу. уже блин, считай почти все тройники зацепил Ну небольшая, что выпущу ну целый выпускай нормально так ну. вот такая мэп, мэпсовская Ну но это не мэпс это пятерочка это когда-то давно покупал Фишхин, фишхин какой-то Хер его знает Сейчас немножко В другое место переедем Там уже поклевки перестали Здесь вот брать ну, буквально метров 200 проехать Здесь затишье тоже Ветра нету Мелкая щука. Не будем брать? Не, мелковато. Щипцы надо? Или так? Что у меня есть. А, есть. С зубами, с этими, блин. сдохнет да не Жаб, жабры ей блин да ты сильно то не дергай да, у них жабры да, нормально да ясь скорее всего я я ясь на, я сделал, блин, за... на резину блин взял я, тоже бил, бил, бил, я, О! я на красно-белую мою любимую резину красно-белую у всех любимая ну, И не только ну, у тебя резина, любимая. хороший. Сейчас ты Да, да, да. Нормальный такой. Террасия, <звучат> <звучат> блин. Давно я на резинку-то не ловил изей. Все нормально, потянем лебедкой. Все, друзья, мы закончили нашу суточную рыбалку. Короче, наловили щуки, окуня, подъяски попадались. Вот. Подписывайтесь на канал. Буду очень рад, если вы ко мне подпишите поставите колокольчик, поставите комментарий какой-нибудь. Ну и всем до следующей рыбалки. Всем счастливо.